Короче, ребята, продолжаем с вами играть в Бэтмена, ну, только на этот раз Архам Сити, а не Архем Ассалм. Архем Ассалм это психушка Архма, Архам Сити это город Архем. Короче, кто помнит, тот помнит, кто поймет, тот поймёт. Целую NVIDIA, it's going to Короче, кто поймет, тот поймет, кто вспомнит, тот вспомнит, ага. Ладно, эм, в немножко Архам Сити промышленный район, нет назад. Надо было бы начать новую игру. Ну, новую, реально, надо было бы начать новую, потому что... Сохранение, игра поддерживает функцию. Ну, новая игра, пройдите сюжетную линию. Ладно, тут снова проходим сюжетную линию, потому что... Сложность, ну, нормально будет, пускай на изи. Субтитры нет, да... Подсказки нет, да. Пускай с субтитрами, будь ты с подсказками, ну, новую игру начинаем, короче. Начинаем игру. Ну, вот эта картина. Дорогая картина, да, босс? Смотри, что я нашел. Не трогай, ну, оно тебя убьет. Скоро босс заявится. Он придет. Райли сказал, что видел муша. Он тоже тут? В Архам Сити. С чего бы ему тут быть? Остыньте, народ. Народ, остыньте. Это Бэтмен. Что за черт? Извините, мальчики. Извините, мальчики. Это всего лишь я. Селина, это все лишь ты. Налевую ударить, а на правую контрол удар. Спасибо, Селина, ты помогла немножко. Она гнется, блин. Ребята, она гнется. Она гнется. Селина гнется. Вообще-то, в отличие от Брюса. Э, теперь, когда я с ним разборолась, может это тоже, же я пришла из сейфа. Пробел, взломать сейф, зажать надо. Попробуешь шабать... обойти меня, Харви? Не думаю, что у тебя получится. Инициализация, парковая улица. Убери грязные лапы, живо. А-а-а... <связывая> девайтесь, мистер Уэйн. Нам нужно много обсудить. А это этот. Должен поблагодарить вас. Поймай Брюса Уэйна намного проще, чем Бэтмена. Теперь, получив вас, я могу запускать протокол 10. Он будет моим наследием, Память там твоей неудачи. Если же попробуешь помешать мне, я сделаю так, что все узнают твой секрет. Эй, Хьюго, ты... Фу! Мы служим во тьме, чтобы... Первый принадлежит мне запчёный. Позвольте представиться. Я профессор Хьюго Стрэндж, начальник объекта охраны. Ты что, думал, гад? Думаешь, что мы тут тебе позволим командовать? Помогите! Совершенная попытка побега. Ай! Ай! Добро пожаловать в Архем Сити, Уэйн. Ты что сделаешь, Уэйн? Убил дворец, да? Ты здесь сдохнешь, богачей, Будешь мне нароглить. теперь ты мой... Так, лежайте, сказал, лежай. Что ты ждешь, Уэйн? Очередь, а? Живо! Уэйн, шевелись! Очередь! Богатей! Эй, ты в очередь, а. Вы двое с дороги. Утащи с. Уэйн, тащи сюда зайцу свою. А ну ч. у меня в списке. Разбей ему морду. Б! Вперёд, Еще разок! Ай! Отпустите оружие! Мистер Уэйн будет хорошо себя вести! Да? Мистер Уэйн! Начальники, оставьте! Не стоит слишком упрощать задачу! Не, не так ли? Закрыть дверь! Приротоваться к передаче! Поверьте не могу, что нас через здесь с тобой! Брюс Уэйн! Замечательно! Что это Мне появиться на вашей нечастой пресс-конференции. И вот где мы оказались. Наверное, это от вас. Когда они откроют дверь, не паникуйте. Держите поближе ко мне. Ты думаешь, я сам слушаю совет парня, который ни разу не дрался? Спокойно. Они пытаются напугать нас. Прости, братан, кажется, он за себя. Все только начинается. Пожалуйста. Мне этого никогда не нравилось, Райдер. мой, Уэйн. Помогите! Деньгами выручу, а, Уэйн. Ага, ни раз не дрался, блин. Вот там. Савай, Райдер. Твоя рожа моя. Это да проб... Сказай, я сказал. Эй, ничего. Смотрите, как кто здесь. Добро пожаловать, малыш Брюси. Уэйн, Уэйн, Уэйн! Уэйн! Уэйн! Спокойной ночи, Уэйн. Проснись, проснись, Уэйн. О, что такое? Может, позвонить твоему Горецкому? Каблкот. Ты меня помнишь? Как приятно. Твою семью погубил мою, Уэйн. Так что это назовем так. старая доброй местью. Сейчас он еще раз ударит, и я. А взять его! Ай черт, он мне руку сломал. Прежде ему. Черт, он мне руку сломал. Вы знаете, ты я Откройте чёртовы ворота, фей, дуралевый, Нужен тут будет немножко с этими дорогими, уважаемыми, уважающими себя, но не меня, не Брюса Уэйна, ребятами. Нужно будет помахаться немножко. В игре Batman Arkham Origins на нас все охотились с вами. В игре Бэтмен Arkham City на нас тоже с вами все охотятся. В смысле на Брюса Уэйна, не на меня. Нужно помахаться немножко. Тут с многоуважаемыми, многообожаемыми мною ребятами надо помахаться. Очень много я даже сказал бы. Он вырвался, как ему удалось-то? Сейчас можно в полную силу бить. На левую кнопку мыши надо сжать и в полную силу можно бить. Сейчас в полную силу, в силы руки можно сжать. Всё, стоп-то! Мне нужно забраться повыше и связаться с Альфертом. Новая задача. Поднимите повыше и свяжитесь с Альфертом. Пробег. Беги, каракуся, чёртова обезьяна. Не, ну самый большой. Тресетная картина. Помех больше, чем обычно. Не нужно на эйс кемиков. Сейчас, ну конечно, конечно, конечно, конечно. Эйс Chemicals, чтобы забрать экипировку. Не совсем, хотя мне удалось от... сюглас Он сообщил мне еще под названием Протокол 10. Конечно, я знаю, что я сказал, что я больше Бэтмена не буду проходить, но... Алле, ребята! А игра-то, оказывается, не так же проста. А ну, сам, сэр. Точно по графику. Альфред, спасибо. Наверное, сейчас скрываться не, нет смысла. Брюс Уэйн это Бэтмен. Раз Хьюго Стрэндж знает, что Брюс Уэйн это Бэтмен, то скрываться нету смысла. Вообще. Oh, После этой игрушки... Ах, я, я нашел. А, ah, это, опять же, цифровой секвенсор. 41 один находится в на поздравляю. С... Женщина хочет сюда, ей угрожает опасность. Так точно, цель удерживаться. где там вероятно нас собирается убить ее. Как нам поспить? Оставить все, пускай двулики развлекается. Вас понял. Это мне не нравится. А вы правы, сэр. Двойственность мистера Дента может вызвать мисс Кэйт по бокам. Если кто-то в Архем знает, что она происходит на самом деле, то будет очень плохо. Надо найти женщину-кушку. Нужно найти немедленно женщину-кушку. Может, у ликому сильнее? это он! РЕБЯТА ВИДУ! Комбошки выписывают тут, понимаешь ли? Это не так как Batman Arkham Asylum. Это Batman Arkham City Это совершенно другая игра Ага Хотя сделана она от тех же разработчиков, что и Batman Arkham Asylum А той же самой компании разработчиков, которые сделали Batman Arkham Asylum Ага Спасибо, ребят, за то, что мне.. Не сказали этого. То, что эта игра сделала не те же разработчиков, что и Бет Нархмасайлм. Так, на F надо наверх подняться. Это зал заседания Конгресса. Это тоже Уэйна. М -м -м. Только не Брюса Уэйна, а этого Ар. Не помню, как нас зовут. Соломона Уэйна, вот. Соломон то Ой. Так. Орел жить, решка умереть. Единственный способ выжить здесь. Завоевать уважение. Вот как мы завоевываем уважение. Надо показать всем, как мы работаем. Ну нужно поступать под Вы тех же прав правосудие, как никак. Черт, рассудите справедливость, убьем ее, и они все нас будут бояться. Видите обвиняемую! А ты умеешь сплять девчонок Харви? Эй, а ты над собой поработал? Это за то, что обокрал нас, никто не смеет пройти нас. Прости меня, я была плохой кошечкой. Протяжи меня и не пожалеешь. смотрим. проверит ли тебе монета. Застань сюда открывается открытым. Тишина в суде. тишина. Тишина. Не, я понял. А ну, тихо, Айден и... У него ствол! Но в в банде. <laughs> так, кого бы ударить сейчас? Это Бэтмен! Нам пришел сам Бэтмен! Не могу поверить! Это мой.. мое заседание сюда, Бэтмен. Черт! Ч Чё случилось, Харви? Эй, помнишь меня? Да щас тебе помогу, Селина, ага? Да сейчас помогу тебе, Селина. Ну, блин, сейчас подожди немножко, ага. Это вторжение отклоняется. Орел или решка, киска? Тоже позволит отсюда выбраться живой? Не это. Пора умирать. От отсрочи... Об Ха! А нам тоже, блин, без Бэтмена справилась! Нет, хотя бы... Это. Нет, вслед, Харф, какая жалость! Будет больно! два пистолета скучка! Я думал, это у кошек 9 жизней есть. Как дела, Харви? <звучат> <звучат> У -у -у -у -у. <звучат> Эти кошечки. раньше говорил кто-то, что ты полный сюрпризов. Я подумал, тебе пригодится моя помощь, Селина. <звучат> ты прав, кажется, я ноготь сломала. <ф> <звучат> Смешно. <смешно>, <смешно> <гас> так что вам нужно, мистер детектив? Протокол действий. То что ты знаешь, не Никогда не слышал. Я на это не оделся и услышал. А что насчет Стрэнджа? Я ему не доверяю. Он несколько лет было видно, и вдруг он оказывается во главе Архм Сити. Говорят, он работает с Джокером. Говорит, что это особенно специально для тебя. Может, ты есть протокол 10. кинг Маленькая мышка, смотри, как убивает твою кошечку. Кошечку. Бывший же обрушенный сафлор. Ч за черт? До встречи, бэтс! Опасно место. Оно мне нравится. Что, поцелуешь ждешь? Это был Джокер? Оставаться здесь небезопасно. Никому небезопасно. У меня 9 жизней, помнишь? Допросить Джокера и узнать про то... Подробности эту... Я должна... то пуля пошла и... Стань сюда и куда она попала. Так, на Х. Так, здесь... Стрельнул... Так... Сюда стрельнул, так. И, от, и отсюда, вот куда-то вот сюда вот. Так, траектория пуль приведет мне к стрелку. Так, оттуда вот сверху он стрелял. Из самого... Из самой башни. Так, нужен тут нужно с тремя разобраться и... Джокер, персонажи, биография, Пос так, тап, посмотреть персонажи, основные цели, Бэтмен, Брюс Уэйн и Альфред, это дворецкий, Оссельд Кобупот, двуликий, это Харви Дент, профессиональный преступник, так, здание суда, так, идем по заданиям, я не знаю, что тут, как Найди точку, из которой велась стрельба Протокол 10. Протокол, 10. Протокол 10 через 10 часов Так, я... Да я отсюда буду 10 часов выбираться Ага, как бы Ребята <ква> Через 10 часов, так он все чтобы ты штовхнул? Думаю, да. Я слышу, дверь закрытой, Я не хочу сражаться с Бэтменом. Ты не видел, что произошло. Но теперь мы еще здесь. Нам нужно что-то заморозить. Не будь глупым. Если ты держишь дверь закрытой, он не сможет и мы в безопасности. Ты холодный? Круто, как холодно? Здесь температура ниже Конечно мы такое с вами Я лично, я, ребят, такое не поддерживаю Харли... Харлин Квинзель Там будет, сейчас будет встреча Первая встреча в этой игре с Харлин Квинзель Смис Квинзель, блин. Ты не супергерой, ты не злодейка, ты антигероиня просто. Здесь выход, сюда войти. Поторопись, Бимэн. Я тебя люблю, Харли, извини. Остальные девчонки лечусь, сюда. Copied. Совсем много костюмчик. что скажешь, что она тебе нравится. Ну, да, вообще-то мне нравится. Хотя, а о мне я? Он нравится всем. Делайте, блин, скрины. Делайте скрины! Сейчас, извиняюсь, ребят. И извиняюсь, ребятки, это на превьюх упадет вроде бы к этой игре, к этому видео, хотя, не знаю, может и не пойдет. Не, ну это пойдет. Не, да делаешь. Даже от тихов больше толк и то больше толку. Rock, Не пора бежать, мачки, если он начнет шутить, убейте его! Не двигайся! Табуляции Доступна Харли Квин. Но ну тут, конечно, доктор Харли Ф. Квинзель, профессиональный преступник, Харлин Квинзель, профессиональный преступник, место рождения Готэм, цвет глаз голубый, цвет волос бела, куры, рост сто семьдесят см, вес 63 три килограмма, первое поминание Бэтмен, Харли Квин номер один октябрь 99... 1999 а ah, Понял! Я понял, понял, чё! Batman. Куда он ищет? куда-то! а не, я понял, я вспомнил, как я делал. Где же он? Я сзади. Ага. Ты свободно только тихо. Где же он? Что происходит? Так, левый Ctrl, так, я на X, Нет, на Z убрать. Так, так, тут один. Один заключенный, так, один заключенный, так и А.. А их тут два, так, надо на их так, так. А, надо было сверху, блин, я так и думал. Кто теперь тебя спасет. Слышал бы я это не каждую серию, когда Харли, когда с Харли Квин это. Диал, тут, кажется. Ладно, well, он бежал. Как выйдет? А, да, точно, есть Раз, thugs, два, три, four. три four. четыре. А, не, понял походу. Я понял. Я понял. Вы способны, то тихо... Вы свободны, так, тихо. Напасть, на леса, напасть оттуда. F туда, так. Спланировать на леса не Здесь очень тихо. Тут еще один. А, да, точно, тут же еще один. Я про него забыл. Так, вниз, так. А, не, это на самом-то деле миссия тут очень легкая. Да, это первое задание, но первое задание как бы, оно всегда легкое. Ты теперь в безопасности. ⁇ Йо, бэтмен, спасибо за помощь. Да не, Стар. Надеюсь, ты мне потом поможешь. Ага. Тут ты целый с полкони. Нужно что, наверх. Улучшение. Уэйнтек. Так, на тап. Медицинский центр. А, мне нужно выход идти сейчас, ну ладно. <плодисмент> Нет, так, это так, так. Это нужно эм, найти точку, из которой свелась стрельба. Так. Я должен в режим детектив выйти, опять же, в режим детектив X, так. Их туда, так, F сюда, так. Вот так вот. А, то есть тут еще дверка. Есть еще. Звук выстрела точно шел с колокольни. Блин. Э, Харли, как ты долго будешь понимать, что... Думать, что тебя никто не любит, а? На Х так... На икс. Так, это на пробел. Тут залезь. На икс. Так, тут. Вот винтовку. Кажется, like она управляет шокером дистанционно. Сканер улик. Пробел. Сканировать. Такую винтовку только... Джокер, смотрите, как кто пришел. Надо да, подумайте. Леченство, парочка монстров, а потом <служдая> <служдая> точно ты оставил меня умирать. Может все запомню по-другому, но это не важно. Важны бомба. Торопись, часть тикают. <служдая> <служдая> а. Ай, вспомнил, вспомнил. Четыре, три, два, один. Айфрик, я, <плёк> <плёк> <плёк> я обнаружил сигнал, использующий для управления снайперской винтовкой. Дело рук джокера. Кто бы сомневался в этом, сэр? Мой сигнал я смогу найти его. Куда, right, сэр? Сигналы радио рации Джокера. Ну не верьте меня, ну и пошел. А, не, вниз. Наткнулся на этот переулок. Короче, ребят, набираем с вами опыт. Мне нужен, очень сильно нужен опыт. Уровень, чтобы поднять. И на тап, чтобы нажать. Вы прям не представляете, как сильно мне нужно в этой игре опыт. А нет, тут... Надо наверх этой забраться, и вот надо наверх этой забраться. Ай, блин. Уже так вот. Внутри этого, так, здание горит, это горит Или может вот сюда вот надо забраться Этот переулок надо зайти, так Программа тренировок, порученная Бэткомпьютерам. Промышленный район, так. Одна, Эх. Ну ладно, так, так, показать тренировку ДР. а, -а, -а. дополнительное задание служит домом для наиболее это дополнительное задание а это на бэкспейс все на эскейп город уродов ай блин поэтому здесь Так, да блин, Бэт, ну отцепляйся тогда, да ты, будешь делать -то с тобой, а? A... У кого-нибудь узнать, чё такое протокол 10 надо, и всё, как мне кажется. Бэт. Это Бэтмен. Не Бэт никакой, а Бэтмен. Я случайно нажал на F, а надо, надо было на Е. E. Он добивание использует супер СКЕ. Так, новый уровень так выпьете улучшение на компьютер Вайнтек. броня броня я лучше думал что на самом то деле это броню первым делом прокачать нужно и потом вот эти вот два будут баллистическая броня надо первым делом броню прокачать потому что ну потом будет очень плохо в Архамасалом было понятно, что надо делать. You know Тот, кто вообще строит, кто им знает его. Never... А нет, тут это, тут показывают еще, собственно, я забыл, что тут же показывают этим знаком куда лететь. Или это ловушка? Не, ну, и этого тоже нельзя метать. Нельзя тоже говорить, что это не ловушка, если ты не уверен в этом. А, снизу. Ну, вы меня искали, чули. Вы меня искали или нет? Потом будет, короче, Бэтмен, наверное, Архем Ориджинс, ну, я не знаю. Скорее всего. Сначала Бэтмен Архам Сити пройду, потом Бэтмен Архэм. Arkham... Короче, по Бэтмену очень много игр с названием Архем у него там. Внутри. Внутрь проходим. Игрушки Крэн Компании. О, Бэйн! Здорово! Мне жалко это... Как последний раз я тебя распласт... распласт... Доктор Янгс Тайтан Формула. это Много. Поэтому я и здесь. Я не позволю мне самоотморостным спортивным титаном, как доктор Янг использовал меня, чтобы создать его. Я помогу но тебе, но помни кое-что. Выкинешь фокус, тебе конец. Найдем контейнер титана и Идет, идет. Сделка? Конечно. Каждый контейнер встроен на радио Маячок. Вместо упорки осталось 12 контейнеров. По 6? Хорошо. Сегодня лучший день для вранья Бэйн. Запомни это, не лучший. Сейчас я размажу, Бен. Подключение к бет-компьютеру. Так, а, -а, -а, -а, -а, -а, -а. так, надо, надо, надо, надо, надо, надо, -на -на -на -на. Низ растет вниз, вверх. Из Бена мы нечего, все контейнеры растет на бархан. Доступна биография Бена. Я сейчас буду Бену помогать. Контейнер с титаном надо все отыскать и... Ой. Так. Тут надо на тап нажать. Так. Да не надо мне пока что тренировку. Так, на завод. Пойти надо на... Сюда идти надо. Ладно, вот это вот так. Сделаем вот это вот так. Контейнер титан. Блин, а какая у меня была цель до того, как с титаном контейнером, точнее для титана 3. Какая? А ч ⁇ Ты шутишь, да? Я тебе верю. Да, я тебе верю. Вы достигли маркера цели для контейнера с титаном. Не звони никому, не надо тут никого, чтобы никто. Сыр, что ты гель. Это был станок. Единственный способ уничтожить недружный гель. Взорвать. <coughs> Остальные контейнеры стиран, мадничи. <ролк> На помощь, <ролк> хватит, пожалуйста. <ролк> а нету. Вроде бы они с этого начинали. Так, тут тут нужно сюда пойти. Надо, надо, надо надо. надо. Не надо на основную миссию топать по медленному. Вот сюда вот. Backspace Бекспейс. Не, ну ладно, эти-то контейнеры. Там я как-нибудь сталь стали литейный, стали, кстати, завод мне нужно. Сиониса. Пройти еще. Я помню, что там будет задание одно у Here сверху Joker Enterprises, I don't take the even sure the worst. all the branches of the out the sky. But you know what? I don't care. Тут. Нет, тут. Как-то мне надо тогда, получается, наверх забраться? Продолжаем поиски Джокера. Продолжаются поиски Джокера в Бэтмены Архэм Сити. Короче, ребят, если вам понравилась моя, моя игра в Бэтмен и Архам Сити, и если даже не доезда, даже не понравилось, то просто, ребята, смотрите потом так. Я думал это рыба это оказывается так загадочник так извините ребят если вам короче понравилось мое прохождение бэтмен Архам сити то пожалуйста с вас лайк комментарий и подписка на этот канал и поэтому давайте всем короче всем увидимся с вами в следующих эпизодах бэтмена Архам сити или если вам понравилось как я играю в Batman Архам Асайлом, то, пожалуйста, не забывайте писать. Либо верни Бэтмена Архам Асайлом, либо оставь Бэтмена Архам Сити. Короче, делайте, что хотите, и давайте всем по-капкам. Ребятки, увидимся в следующих выпусках Бэтмена Архам Сити, конечно же. И давайте всем по-капкам.